Владимир Иванович, ну, сегодня по-моему 61 год, кстати, кстати, Курюковский Влад 62 написал. Ну, неважно, я поправил. <связывается> я говорю, как-то сразу, год за два, что ли, другие, в каждом году я Если, смотрите, как наезжают на совхоз и на меня, тут год за три уже можно ну, считать. Да. Нет, Но. ну, действительно, огромное количество поздравлений, и, кстати, через ваш канал, я смотрю, очень многие поздравили. И я хочу сказать огромное спасибо всем, не только за то, что вот поздравили с днем рождения, с тем, что они с нами, что они не дают унывать, значит, что всячески поддерживают. Ну и за то, что вообще в течение года всего и коллектив совхоза Ленина, и я лично получали такие очень добрые, теплые пожелания, слова поддержки. Потому что действительно сейчас вообще непростое время, особенно у совхоза. Бандиты так и пытаются захватить хозяйство, и конца и края этому не видно, чтобы не ни делал Никита Андреевич, ни Зюганов не... Мы, мы видим, что и суды в интересах а, вот этой олигархической, рейдерской группировки а, действуют, они даже этого не скрывают. Но, видите, коллектив, мы все, мы такие, скажем так, единые в порыве отстоять хозяйство, поэтому особенно приятно, когда люди там с Хабаровска, с Владивостока, с Краснодарского края, ну, в общем, со всех уголков нашей родины, солтая вот сегодня из Перми звонили. но ну, общем, много-много людей, которые действительно э, не за страх, не за какие-то преференции, а именно за совесть, за, э, от чистого сердца нас пытаются поддержать, поздравить. Поэтому всем огромное спасибо.